Завершая лицо, наносим глубокие тени, сильно разведенные смесью сиены и сажи газовой. Теперь можно наметить базовый цвет голобного упора. Для этого смешиваем сиену натуральную и белило в равных пропорциях и добавляем сажу газовую для зеленоватого оттенка. Аккуратно наносим в один укрывистый слой. Добавляем в базовый цвет еще немного сажи газовой и начинаем наносить затемнение. Тени наносим крупными мазками. Влажной кистью растушевываем границу каждого мазка. Эффект становится виден почти сразу. Важно не дать краске сильно высохнуть, иначе не получится сделать плавный переход от цвета к цвету. Таким образом затемняем каждую глубокую складку. Для работы на этом этапе лучше использовать две кисти. Одна для нанесения краски, другая для растушевки. Неудачные контуры можно подправить базовым цветом и растушевать его в обратном управлении. Для проработки мелких деталей Краску лучше сделать более жидкой. Для базового оттенка волос можно смешать сиену натуральную и сиену жженую. Наносить ее лучше тонкой кистью, соблюдая границы между уже окрашенными элементами. Для имитации короткой стрижки в нужных местах можно растушевать маски до почти прозрачной краски. Так растушевывается краска в районе висков и затылка. Не забываем выделить контрастно стык между головным убором и прической или телом. Полупрозрачной краской формируем короткостриженные виски. чистым кадмием красным намечаем форму кокарды. Легкими касаниями наносим сильно разведенную краску. Она должна покрыть только рельефную форму звезды на пиворке. Излишки краски собираем влажным, почти сухой кистью. Тонкой полусухой кистью наносим высветление на волосы фигурки. Здесь мы подчеркиваем цвет волос. В нашем случае это умеренно русый из смеси сиены натуральной, сиены жженой и небольшого количества белил. Теперь можно нанести базовый цвет на гимнастерку. Для этого смешиваем белила и сажу газовую до средней серого оттенка и добавляем сиену натуральную небольшими порциями, чтобы получить нужный цвет. Полученный оттенок можно наносить широкой кистью, тщательно заполняя рельеф. Для брюк используется тот же цвет, с небольшим добавлением сажи газов. Отличия в оттенках униформы делают фигуру более живой. Для сапог смешиваем белило титановый и сажу газовую и наносим в один укрывистый слой. Базовые тона для фигурки нанесены. Можно переходить к тонированию.